Всем привет, остальным Здравствуйте, в этом ролике речь пойдет про консольные команды, которые помогут поднять ваш FPS. Сразу хочу уточнить, что все консольные команды, которые будут использоваться в этом ролике, будут находиться в описании и будут подписаны. Поэтому вам достаточно просто скопировать их оттуда и вставить в консоль. Начинаем видео. Итак, первая команда поможет нам убрать различные анимации, всплески воды, эффекты от выстрелов и тому подобное. Мы ее копируем из описания и вставляем в консоль. Вторая команда предназначена для того, чтобы убирать различные мусор с карты. Мы ее копируем из описания и вставляем в консоль. Третья по счету команда помогает нам включить многоядерную обработку. Мы ее копируем из описания и вставляем в консоль. Четвертая по счету команда убирает динамический свет от вспышек. Следующая команда отключает движение глаз у моделек противников и союзников. В целом, всех моделек на карте. Шестая по счету команда убирает блеск глаз у всех моделек. Седьмая команда снижает качество звука, но не так чтобы сильно и если у вас не супер дорогие наушники, то навряд ли вы это заметите. Следующая команда отключает bloom эффект. Следующая команда отключает мусор и спрайты. Следующая команда отключает трассировку пуль от первого лица. То есть, если вас будут стрелять через смок, кто-то другой, вы это будете видеть. А именно ваши трассировки видны не будут. Поэтому вы ничем не жертвуете, вводя эту команду. Следующая консольная команда ограничивает э, дальность прорисовки мусора при значении 0 0. Этот радиус снижается до нуля, логично. Поэтому мы убираем как бы мусор. Что ж, на этом консольные команды заканчиваются. Остались еще у меня параметры запуска. Те, которые вы еще не видели. Но они будут уже в следующем ролике. Поэтому всем спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что я вам помог. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Там два подписчика, по-моему, осталось до 500. Или 500 подписчиков. Всем пока. А остальным до свидания.